И в аренду сдавать, и самому отдыхать, и ниже рынка, и полноценная однушка с выделенной спальней, и море рядом, все рядом. Определенный круг покупателей, которым нравится только мамайка. И с ними не поспоришь, и я с ними спорить не буду. А все укомплектовано, друзья, мы видим, а халатики чистенькие вишечки, все есть. И перед нами открывается просто сумасшедший вид на всю родненькую мамаечку. На горы, горы заснеженные, там по краям видно. Вот здесь летом движуха плотная, сейчас чуть-чуть поменьше. Но здесь все продается, все покупается. Вот эта кукуруза, как у Тома укруза. Народ здесь с детишками гуляет кто-то даже купается, кто-то загорает. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ДВ. Меня зовут Илья Шамшин и мы начинаем. Ну что, дорогие мои, дождались. Это тот объект передо мной, который а, классно сдается, находится возле моря, где можно самому отдыхать, то есть и в аренду сдавать, и самому отдыхать, и ниже рынка, и полноценная однушка с выделенной спальней, и море рядом, все рядом. Друзья мои, это апартаментный комплекс Крымский. Вы многие знаете, многие не знаете. Проблема не в этом. А проблема в том, что это Самое лучшее предложение на сегодняшний день. У нас с вами, друзья мои, апартамент 37,8 квадратных метров, почти 38. У нас полноценная, можно сказать, однушка, друзья мои. Это полноценный бизнес-класс. Федеральная стройка 214 строился по ФЗ. Море рядом, все рядом, друзья мои. Это действительно тот случай, когда вы звоните и говорите, мне нужен такой объект, чтобы и сам отдыхал. И с семьей, и сдавался, и рядом с морем, и центральной Сочи, чтобы вот все-все-все было у меня в одном объекте, друзья мои. Сзади меня апартаментный комплекс Крымский. Сейчас зайду да, с передней стороны, немножко задней. Кстати, здесь еще есть подземная парковка. Друзья мои, вот этот вариант нужно рассмотреть. И нужно его рассмотреть прямо сейчас. Объясню почему. Потому что это действительно горячее предложение. Где вы найдете похожий вариант? Где? Да нигде. Я знаю, о чем говорю, друзья мои. Я знаю рынок. Поверьте на слово, здесь хороший ремонт. У нас девятый этаж, девятый, а, высокий. А, все видно. Море не видно, но видно всю мамаечку, друзья мои. Видно горы. Кстати, по верхушкам они уже заснежены. Продолжаем. Друзья, сейчас зайду на подземную парковку, не буду ничего показывать, но она здесь есть. Она здесь есть, мест полно, машину вы свою всегда поставить. То есть вы можете приезжать а, на машине, без машины дело не в этом. Друзья, море рядом, все рядом. А, сейчас вам а, подробненько покажу апартамент, который действительно стоит рассматривать. И, кстати, друзья мои, напоминаю, что его можно забрать без первого взноса с банком Сбер, с Совком. С чем еще? А, с кем с Альфа-банк. Вот с этими банками процентов апартамент можно забрать без первого взноса. Он 1000% процентов пройдет у нас по оценке, друзья мои. Поэтому это. Действительно достойный вариант. Есть определенный круг покупателей, которым нравится только Мамайка. И с ними не поспоришь. И я с ними спорить не буду, друзья мои. А, мамайка – это и центральный район Сочи. Здесь безумный пляж Куба. Сам лично отдыхаю либо на Мамайке а, в летний период на, на пляжах, либо на Мамайке на Кубе, а, либо в Дагомысе, И там, и там пляжи хорошие. Ну, кстати, в Дагомысе лучше. Но... Друзья мои, летом здесь вообще битком, ну просто-то не проедешь. Я езжу на машине, поверьте на слово, летом здесь просто ну с ума можно сойти. А, зимой чуть-чуть поспокойнее, ну как зимой. Кстати, сейчас ноябрь, друзья мои, ноябрь. Я в одной рубашке, жарко на улице. Что у нас еще? В общем, смотрите, апартаментный комплекс крымский. Нарядный, красивый. Федеральная стройка, бизнес-класс. Все есть, все есть. Вот все вообще, вот все, что нужно для жизни, для кайфа, все здесь есть. Друзья, вот так у нас комплекс выглядит. Вот он такой красивый, нарядный. А... Входная группа, вот она, она, нарядная. Входная группа перед нами. Друзья мои, напоминаю, что у нас апартамент на девятом этаже. Девятый этаж ценится. Посмотрите, какие у нас тут. Открывайся, открылась. А вот у нас ресепшн. Дальше мы с вами... Вот смотрите, как наряд. Дальше мы с вами проходим к лифту. Смотрите, открываем. Лифт у нас раз, лифт у нас два. А, что здесь? А, лестница, по лестнице не пойду, друзья мои. Девятый этаж, ну как бы на лифте. Ну что, дорогие мои, дождались. Я сейчас нахожусь в апартаменте. Внимание! 38 почти квадратных метров, шикарный балкон, друзья, полноценная однушка. А, апартамент упакован просто, вот, но до последней вилочки. Здесь все есть. Халаты, полотенце, вешенки, сейф, что там еще. Фен есть, я не знаю, утюг, вообще все. То есть, он полностью укомплектован, нам доплачивать ни за что не надо. То есть, ты купил, сразу же сдал в аренду, прям сразу, молниеносно. Уже получаешь хорошие деньги, а ты будешь хорошие деньги здесь получать, потому что по-другому не получится, либо хочешь сам живее. Погнали, смотрите, у нас прихожая. Кстати, прихожая большая, смотрим, да, то есть, я устаю вот, вот у нас дверь, а вот такая прихожая. Открываем, смотрим, перед нами полноценный шкаф. Все укомплектовано, друзья, мы видим, халатики чистенькие, Вешалочки, все есть. Идем дальше, смотрим. У нас что здесь с вами? Утюг, э, сейф, э, фен, какая-то вот штука для фена, не знаю. Пусть будет. Э, гладильная доска. Дальше, друзья мои, мы с вами попадаем э, в выделенную изолированную спальную комнату. Поверьте на слово, это редкость. Вот в Сочи это редкость, а, тем более для такой площади. А, у нас здесь кондиционер. А, у нас полноценная, друзья мои, гардеробная. Шик! Смотрите, она у нас полностью комплектована. Сушилка, а, пылесос, полотенце, просто тьма тьмущая, хочется прямо один с собой забрать домой. А, подушки, одеяла, все-все-все, что нужно для жизни есть, закрываем. Пусть они там живут. А, тирик, все остается Друзья мои, вот все, что вы видите Все здесь остается Вот у нас выход на балкон Здесь выходить не буду, зайду с кухни Дальше, друзья мои И мы теперь попадаем с вами в санузел Санузел у нас классный а, Душевая большая, раковина м -м, Стиралка, горшок Все, что есть, котел, пожалуйста Все это ваше Дальше, друзья мои, это у нас кухня Кухня полноценная, дополнительное место спальное Если вам это требуется Обеденная зона, Полноценная кухня. Здесь у нас а, холодильник, микроволновка. Что тут у нас есть? О, это, кстати, мои любимые тарелочки. Честно сказать, друзья, вот, люблю такие вот. Просто вот, когда белые, и вот больше ничего не надо. Самое лучшее решение. Они, кстати, покупали их в ХОВ. Точно могу сказать, потому что я их там видел. Все здесь есть. Как говорится, все до последней вилочки. Давайте еще здесь пошукаем. Друзья мои, все здесь есть. Вообще все. Не знаю, в холодильнике, в холодильнике еды нет. Ничего страшного. Что тут еще есть? Друзья мои, да здесь все есть. Ладно. Едем дальше, друзья мои. Заходим. Заходим на балкон. Открываем. И видим, друзья мои, перед собой большой балкон. Балкон у нас действительно большой. Посмотрите, здесь можно просто свадьбу армянскую сыграть на этом балконе. Он действительно большой, требует небольшого вмешательства со стороны клининга, но тем не менее, друзья мои, и перед нами открывается просто сумасшедший вид на всю родненькую мамаечку, на горы, горы заснеженные там по краям видно. Выезд получается на улицу Ландышева. Друзья мои, вид бомбический, прям вот Сочи, вот такой, как он есть, все перед вашими глазами. Так, ну что, друзья мои, финалимся. Итог апартамент у нас почти 38 квадратных метров это тот случай когда просто счастливый билетик тебе выскакивает и тебе нужно не тупить сразу же звонить и сразу забирать объясню почему потому что сто процентов через неделю-две уйдет а, это тот вариант когда и с семьей и потом родителей и с внуками там с правнуками отправляешь а, на отдых к морю. Кстати, море здесь рядышком мы кстати сейчас до него сядем и проедем домой чтобы вы понимали где мы находимся друзья мои это действительно хороший вариант полноценная однушка, нужно реагировать, друзья мои, нужно реагировать, было два апартамента, они были м, одинаковые, но зеркальные, такой же ремонт, все один в один, но один ушел, второй остался, друзья мои, похожего, ничего нет, а, хоть убей, в этом бюджете, чтобы так близко море было, чтобы и комплекс был достойный, полноценный а, бизнес-класс, и максимально законный, друзья мои, аналогов у этого апартамента нет, хоть убей, Давайте сейчас проедемся до моря, вам покажу. Звоните, пишите, мы всегда на, всегда на связи. Единственное, знаете, что не хватает? Не хватает съемки с квадрокоптера. Вот по-честному. Знаете, вот если бы был бы коптер, мы прям поднялись бы, показали, где море. Ну ладно, сейчас доеду. Так, друзья, смотрим, вот у нас апартаментный комплекс крымский. Вот сейчас нахожусь прям на финишной прямой перед морем, перед пляжем. Виталь, что скажешь про пляж? Это самый-самый лучший пляж города Сочи. Любого местного спросите, пляж Куба. И он вам скажет, что я там, только там и там. С семьей, с друзьями всегда ездим только на этот пляж. Да, там, кстати, насыпные, а, насыпной пляж. Песо... Как это? Классные, да, песочные пляжи, волейбольные площадки. Там широкая... девочки такие красивые, все нарядные. Широкая береговая, чистейшее море, волнорезы широкие. Ну, то есть, вообще, все, все для комфортного отдыха. Класс друзья мои сколько мы проехали 30 секунд на машине вот собственно перед нами уже море здесь вот аккуратненько спускаешься здесь тателлитом абсолютно все забито здесь ну просто пройти невозможно здесь я даже не знаю, как правильно сказать ну в общем здесь все битком сейчас подъезжаю прямо уже к пляжу сейчас одну минуточку одну минуточку уже подъезжаю и сразу вам пляжик покажу вот здесь летом движуха плотно, сейчас чуть-чуть поменьше. но здесь все, все продается, все покупается. Вот эта кукуруза, как у Тома Круза. Все-все-все все все здесь, <свят> все здесь. <свят> есть. <свят> Друзья, вышел из машины. Смотрите, у нас здесь вот лесенки, там же дистанция. А, очень удобно. То есть а, с мамаечки а, можно в любую точку уехать. Хочешь туда, в сторону Лазаревки, хочешь, а, хочешь в обратную сторону. У нас ноябрь. Не забываем, что у нас ноябрь. На улице тепло. А, сейчас посмотрим, сколько на пляже мест. Друзья мои, а мы проехали буквально 30 секунд. От апартаментного комплекса Крымский, если пешком, это, наверное, ну пусть будет 4 минуты, ну пусть 5, но ну не спеша, медленно, наверное. Друзья мои, пальмочки, все красиво, все нарядно, здесь, кстати, почти как летом. Движуха есть, про тех, про тех людей, кто говорит, что здесь есть сезонность, здесь нет сезонности. Все приезжают, у нас сейчас ноябрь, я вам покажу, сколько здесь народа. Вот, друзья мои, сейчас на пляже, народ здесь, у нас народ здесь, я с детишками гуляет. Кто-то даже купается, кто-то загорает. Друзья мои, напоминаю, что у нас на дворе ноябрь, уже почти середина ноября. Видим, какое море красивое, нарядное. Это пляж Куба, там пляж, по-моему, Русалочка или Ласточка, точно не помню. Вот там у нас Дагомыс. Друзья, Сочи, не сезон. Знаете, что могу сказать? Сочи сезонности нет. Вот хоть то убей. Кто бы что ни говорил, в Сочи сезонности нет. Я сейчас нахожусь на море. Здесь люди загорают, некоторые даже купаются. Я не пойду, потому что я, честно говоря, уже с сентября не купался. Но дело не в этом. Друзья мои, рассмотрите вот этот апартамент. рассмотрите Настоятельно рекомендую. Похожего ничего не найдете. В такой близости от моря. А полностью упакован, прям до последней вилочки. Все там есть. Купил? Ни копейки лишне не переплатил, сразу же сдал или хочешь заезжай сам живи, хочешь там родственников отправлять, хочешь там детей отправлять, кого хочешь, хочешь любовниц отправлять, всех отправляй, пускай живут, кайфуют, наслаждаются морем, солнцем. Друзья мои, с вами был Илья Шамшин, Сочи ЕДВ, напоминаю, что самая лучшая компания.